Мисмиллях, ас-саламу алейкум ва рахматуллахи у На этом уроке мы с вами узнаем новую букву, и эта буква называется син. Буква син. Итак, алхамдулиллахи роббиль алямин. Ва салату ва саламу аля ашрафи ланбиай иалмурсалиин аля навиина мухаммад салляллаhu алейхи ва аля алиhi ва асхабhih Итак, буква син. Буква син. Смотрим, как она пишется. Такая вот странная буква СИН, что даже не знаешь, как ее начать писать и с какой стороны. Но сейчас мы с вами ее изучим. Итак, буква СИН. Буква СИН. Начинаем справа и заканчиваем слева. Смотрите, как. И вот такой хвостик. Еще раз. Еще раз. Показываю, как пишется буква Син. Она над строчкой, только хвостик у нее уходит под строчку. Значит, ставим кругляшок, фломастер. И пишем: Раз, два. И хвостик закругляем. То есть такой вот гребешок с ручкой. Давайте еще раз. Буква СИН. Раз, два, и хвостик закругляется. Это буква СИН. Например, слово возьмем САБАБ. САБАБ. САБАБ. Причина. САБАБ. Причина. СИН. Впереди. Потом две буквы Б приходят. САБАБ. Причина. Первая буква это СИН. Хвостик у нее выпрямился влево, и она соединилась с буквой ба. Так, смотрим: син с фатхой, син с фатхой, син буква син с фатхой будет са, са, син с фатхой са, син с фатхой са, са. Например, син фатха лям, потом ОЛИВ и мим салям. Например, слово «салям», «салям», «приветствие» или «мир». И вот здесь мы видим первая буква «син» с фатхой. «Са», «са», «ассаляму алейкум», мы, например, с вами говорим. «Ассаляму алейкум». Так видите, там вот буква «син» как раз. «Ассаляму алейкум», «у алейкуму салям». Дальше «син с си», «син с си». Син с си си си смотрим Син с си дальше син с домой су син с домой су и так са си су са си су син с домой син с домой су дальше син с куном Син сукуном, с с с, как в слове масджид, масджид, масджид, мечеть, масджид, масджид. Син сукуном приходит, масджид, масджид. Или, например, опять, син с фатхой, са, син с фатхой, са, асад, асад, лев, асад, асад, лев, асад, лев. Син с домой. Син с домой. Например, слово возьмем сахар. Сукер. Сукер. Сукер. Сукер. Сукер. Сукер. Син с домой. Сукер. Су. Са-си-су. Син с Сукер. Сукер. Сим-сим. Сим-сим. Итак, смотрим. Син с кясрой си. Син с фатхайса, са. Син с кясрой си са си. Син с домой су. Са си су. И син с сукуном с. Просто с. Знаете, что буква син соединяется и влево и вправо? И влево и вправо соединяется буква син. То есть дает соединение в обе стороны. И хвостик у нее выпрямляется. Она любит дружить и влево и вправо. Все, соединяется. Что же происходит во время соединений? Давайте посмотрим. Вправо и влево она любит соединяться. И получается, что син пишется вот так. Понятно, да? Син будет писаться вот так. Пишется в серединке вот таким вот образом. Син в серединке. Она соединяется и вправо, и влево. И вправо, и влево. Понятно, да? Син как самостоятельная буква. Буква син в серединке. Смотрим. Син. Самостоятельное. Син в серединке. И син в конце. Син в конце и син в начале. Мы с вами узнали новую букву. Это син. И много новых слов. Сим-сим. Масджит. Мы с вами узнали. сукер, Сахар. Масджит. Мечеть. Так ведь? Сим-сим. Кунжутная э, семечка. Баракаллауфикум. Ва-джаза кумуллаху хайран хайрал-джаза. Субханак Аллаху би Ашхаду аля илаха илля Анта. Астагфирука. Уа тубу илейка.